Итак, обещанный эфир. Откуда у людей страх продаж? И как же этот страх продаж можно преодолеть? Откуда эти убеждения, откуда эти страхи? Сегодня мы немножко поговорим об этом и разберем эти страхи. И как же продавать? Продавать так, чтобы вам было удовольствие. Как же убрать этот страх продаж, продавать в удовольствие и просто еще... Как это я называю? Подавать с любовью. Итак, смотрите. Первые признаки, я сама это прошла, я уже более 10 лет, уже почти одиннадцать на рынке онлайн, не только онлайн. И мне было страшно продавать свои услуги психолога коуче. Я прекрасно понимала, что я помогаю людям, что люди получают освобождение, улучшение своих состояний. Но я не понимала, как цену создать, как откуда это берется. И теперь, когда я уже сама людям помогаю, своим коллегам-психологам-коучам и другим специалистам, которые помогают другим людям, теперь, когда я уже помогаю продавать правильно и грамотно, теперь я понимаю, откуда были эти страхи у меня откуда они у многих из вас. Ну, например, если я психолог-коуч, ну, игропрактик, нумеролог, астролог, там. Э вы чем-то занимаетесь, таким, что людям помогает. Вы, например, там, занимаетесь красотой, вы занимаетесь йогой, вы помогаете там, еще в чем-то людям. Неважно, в любой сфере деятельности мы людям помогаем решить какие-то проблемы, стать лучше, счастливее и так далее. Так вот, часто так бывает, что страх продавать вызывает у нас с вами, у меня, по крайней мере, вызывал. А откуда у людей деньги? А вдруг не купят? А вдруг я не смогу дать то, что обещаю? А вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, и там очень много «а вдруг? И один из таких примеров внутри у нас на бессознательном, продавать, это значит, это значит барыги, это значит такие вот, вот такие спекулянты. И вот это убеждение сидит на бессознательном, прямо в клетке ДНК у нас. И поэтому, когда мы осознаем, откуда это, то, во-первых, мы смотрим на то, а как конкретно ваш продукт, ваша услуга помогает людям, какую ценность несет, и это очень важно. Потому что, когда мы не понимаем, какую ценность несет наша услуга, то мы и не можем эту цену составить. А для этого нужно прийти на консультацию, и сегодня на очередное занятие, и... Я позадаю вам вопросы, и вы скажете, вау, что так можно было? Потому что очень часто мы не видим то, что реально, реально очевидно. Дальше нужно осознать, сколько вы вложили в свое образование, сколько бессонных ночей, сколько вы вложили в свое умение, вот, вот навык, в те знания, которые вы сейчас имеете, чтобы помогать людям той или иной услугой. Продукт услуга здесь одинаковые. И когда вы все это осознаете, то вы даже сильно удивитесь, очень сильно удивитесь, как вам станет намного проще продавать свою услугу. Конечно, еще важный фактор имеет, как продавать по любви. Что значит продавать по любви? Понятное дело, что я сейчас умная, и знаю, и умею, и мне проще вам это все рассказать. Простыми словами скажу так. Подавать по любви – это значит правильно коммуницировать с людьми. Подбирать этих ваших людей, целевую вашу аудиторию, которые нравятся вам. Вам не нужно подавать всем, которые не хотят, допустим, получить результат. Ну, может, кому-то нравится ходить там, годами по бесплатным тренингам, плакать что ничего у них не получается, что у них нет денег, и там, искать какие-то себе отмазки. Ну, это не наши люди. Наши люди – это те, которые э, уже готовы решать какие-то свои вопросы, потому что им надоело сидеть и ныть, и плакать, потому что этот черяк уже вскрыл, вскрывать пора. И тогда люди ищут врача, который вскроет этот черяк. Э, то есть человека, который решит проблему, исходя из того, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь там, я уже сказала, каким бы видом деятельности вы не занимаетесь, вам очень важно разбираться в том, а что же людей болит, чтобы закрывать эти боли, чтобы вы понимали, какие там у них эти гномеки черехи. Да? И когда вы встречаетесь на бесплатной, продающей, дающей консультации, вы в обязательном порядке... Вы в обязательном порядке. Не продаете, не впариваете, не продаете в лоб. Потому что в лоб, как правило, никто не покупает. И 100% людей по статистике покупают только 5%, 5% которые просто созрело, они посмотрели, им подходит, они о, все, беру. В основном, 10% вообще никогда не купят. А 80% будут наблюдать, смотреть, прислушиваться. Для этого есть прогревающая воронка, я об этом говорила в других видео. И когда человек к вам пришел уже на консультацию, это ваш клиент, это ваша целевая аудитория, вы буквально в течение пяти минут можете принять ваш этот клиент или нет. Сегодня на занятии я буду детально показывать, рассказывать и примеры, и, и с кем-то из вас работать на практике. Так вот, самое главное в этой продающей консультации, дающей, смотрите, дающей, вы даете людям пользу. Что вы делаете? Вы задаете открытые, продвигающие коучинговые вопросы, где человек сам принимает решение, готов он купить или нет. То же самое с, работа с говорит, вот с возражениями, как работать, зная, каких у людей, какие у вашей целевой аудитории возражения, в процессе проведения с ним беседы, вы уже знаете, какие возражения у него могут быть, и вы в процессе общения уже их как бы упреждаете, и в процессе общения вы их закрываете, эти возражения. И тогда, если человек готов, и у вас есть программа, Потому что продавать дорого – это надо иметь программу доведения до результата. И этому тоже я обучаю в своей программе Звездный коучи». Зажигаем звезды внутри себя, чтобы зажигать их наших клиентов. И неважно, чем вы занимаетесь. Поэтому продавать дорого – это следующая уже следующая тема, потому что продавать вообще людям страшно, а продавать дорого – это как, как это, как это, а за что можно дорого? А как это, а что-то деньги драть, за что? Еще раз повторюсь, когда вы даете результат, если человек готов этот результат получить, а вы готовы провести его за ручку, имея программу доведения до результата, понимание боли своих клиентов, то вот в этой продающей консультации, дающей пользу, вы человеку с любовью, задавая правильные вопросы, исходя из его проблем, вы легко продаете. Если меня слышно, поставьте плюсики В принципе, я уже закончила Но хотела все-таки попрощаться красиво Потому что я сейчас веду в Инстаграм и в Фейсбук И запись будет в Ютубе тоже В ВК, в общем, все, в всех соцсетях Где у меня есть аккаунты так вот, продавать по любви легко, если вы знаете целевую аудиторию, что у них болит, когда у вас есть программа и когда вы знаете, какие вопросы им задавать. Купил человек, не купил человек, вы идете дальше и не паритесь, потому что есть люди, которые готовы вам платить, как эксперту. И из 8 миллиардов людей в интернете, я говорю про онлайн бизнес, найдутся я, наверное, несколько человек, которые захотят купить вашу программу до результата, вы думаете, Соответственно, для того, чтобы не продавать дюшево за 100-200 долларов, не обманывать человека, потому что он не получит результат, за ну, какое-то облегчение получит, но не получит результат. Он не получит то, чего на самом деле он хочет. Есть какие-то ситуативные вещи у психолога, психотерапевту, психотерапевта, которые нужно человеку там разрешить. Но за этим стоит куча вопросов, которые вы можете предложить человеку. Допустим, пришел к вам, вы пришли к зубному врачу, показали, что у вас там болит там какой-то один там зубчик, да? А врач увидел там еще три, у которых есть кариус, И говорит вам, если вы сейчас их не сделаете, то через там несколько месяцев у вас тут будет очень большая проблема. И лучше сейчас заплатить там, не знаю, 50 долларов за эту э, пломбу, чем потом платить 500 долларов. Понимаете, о чем я, да? Так же и вы можете э, на консультации дать пользу, но можете и продать программу, смотрите по ситуации. Но для того, чтобы продать, нужно понимать ценность своего продукта и понимать, как этот, этот продукт закрывает ваши проблемы, как лечит проблемы, чинит проблемы, которые есть у ваших клиентов. Ну и вот сегодня третий день интенсива. Мы учимся, показываю, как создать систему экспертного бизнеса, так, чтобы очередь у вас из клиентов была, так, чтобы вы понимали, кто ваша целевая аудитория, позиционирование четкое, неразмытое, и, конечно же, сегодня третий день продаж, продажи по любви. поэтому сегодня вы можете попасть на третий день интенсива, получите записи, если захотите, ну а сегодня продавать на примере буду из, прямо в Zoom со своими учениками, которые сегодня придут, и я надеюсь, вы тоже придете, если еще не зарегистрировались. в этом видео будет ссылочка, и я с радостью буду делиться с вами своими знаниями, потому что жизнь, которая сейчас нам преподносит новые события, исторические боль, кровь, кризисы, это не значит, что мы должны сидеть, залипать и плакать. Никто за нас не сделает нашу жизнь. И если вы специалист овощам, вы специалист какой-то области, то вы можете найти своих людей, которые купят у вас, в обязательном порядке. Для этого надо фокус просто настроить. А я поделюсь с вами все знания, которые мы за эти свои почти 11 лет работы онлайн. Я приглашаю вас на консультацию, подарки, как создать систему, как продавать, как определить клиентов, более их, все это есть в чат-бот-воронке, которую вы получите, ссылочки в там же приглашение на сегодняшний мастер-класс. И также там получите приглашение на консультацию. Сначала узнаете подробности, получите бесплатные подарки. По такому же принципу можете создать себе. Я помогу вам собраться вместе со своей командой. Ну а если вас устраивает то, что вы сейчас имеете, и вы никуда не стремитесь, ну, это тоже ваш выбор. А я с радостью делюсь тем, что умею, тем, что знаю, с удовольствием и с любовью к вам. Всех вам благ. Ссылочка под этим будет видео. И в таблике.